очередной обзор о хайпе one ball и давайте посмотрим вообще что и за сколько дней у меня в этом проекте получилось пополнялся на 20 долларов в белорусских рублях это было 50 белорусских рублей сейчас мы видим что общий доход составляет 11 рублей 3 копейки что равняется чуть больше чем 20 процентов прибыли и это мы видим за всего лишь 4 дня и один из этих дней насколько я помню был неполный Да, в одном из этих дней я сделал только успел вечернюю ставку, а утреннюю сделать не успел. Мы видим, что за 4 дня 22% прибыли у меня получается, но на самом деле ее было даже больше, потому что мы видим, что сейчас баланс у меня составляет 66 рублей 47 копеек, а пополнялся я, если вы не забыли, на 50 рублей, и мы видим, что прибыль уже составляет 32%. Это все потому, что у проекта есть такая акция. При пополнении 20 долларов 10% проект вам возвращает обратно. Но если пополняете на 1000 долларов, то тут вам уже возвращается даже 12%, что тоже очень хорошо. И от себя давайте я тоже сделаю подобную акцию. Мало того, что если вы по моей реферальной ссылке перейдете и зарегистрируетесь в проекте, пополните его минимум на 20 долларов, то получите на свой баланс 10% от самого проекта и можете написать мне в личку после всех этих действий и я вам еще 5% от вашего депозита тоже вам перечислю Например, если вы сделаете инвестицию в этот проект на 100 долларов То 5 долларов я вам тоже в качестве бонуса выделю И 10 долларов вам выделит, собственно, проект OneBall Ну и давайте сделаем ставку Потому что уже было объявление План на день Они появляются два раза в день Я включил уведомления на канале, чтобы их не пропускать И мы смотрим, какой матч нам надо выбрать в событиях Чтобы на него поставить и получить 2,13% Мы выбираем матч матч, который будет в 16:00, и давайте запомним логотипы и названия команд, список рынков и сегодняшние матчи. Давайте сразу найдем тот, который будет в 16:00. Вот этот матч, если я правильно помню. Так, нам надо выбрать счет 3-3, и в центре 2-13 ищем тут 3, 3, 2, 13 совершенно верно нажимаю всю сумму и нажимаю подтвердить сделку расчетная прибыль рубль 42 перейти к деталям транзакции все ставка сделана после там 6 часов она уже пройдет прибыль вся поступит на баланс и уже следующую сумму которая будет почти 168 рублей будем ставить под вечерний прогноз там процент я думаю будет составлять что-то около тоже двух процентов но за счет того что что основной баланс он увеличится за счет сложного процента прибыль будет еще больше даже если мы посмотрим по истории за этот месяц то мы видим что каждый день по нарастающей за счет сложного процента прибыль наша тоже растет в принципе выход в безубыток тут довольно быстрый но риски все-таки присутствуют и проект может в любое время прекратить свою работу и перестать выплачивать деньги поэтому инвестируйте сюда только те деньги которые вам не страшно потерять но ну и в любом случае чтобы это были свободные а не заемные или кредитные средства ну и напомню что за счет акций проекта и бонуса лично от меня вы сразу отбиваете 15 процентов от своих вложений и выход в безубыток у вас идет гораздо быстрее